У нас после вчерашних посиделок чашечки немытыми остались. Будьте любезны. Спросите, пожалуйста. Конечно. Конечно. Ой. Опа. Она неисправима. Здравствуйте. Здрасте. Нет, мне кажется, она не на своем месте. Ей будет тамадой где-нибудь работать. А может, на радио. Здравствуйте. Здравствуйте. А кто это? <связывая> Наш новый курьер, Юленька. Девочки, слушайте, а вы уже приготовили меню для новогоднего стола? не проведу здесь мне нужны бумаги по проекту на следующий год ага. у вас 10 минут ага. да Егор.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 и работать я умею. А, Сергей Трофимович, добрый день. А, как конференция? Секундочку. Сергей Трофимович, ваш завтрак. Спасибо. Сергей Трофимович? Ах, да, Максим. У меня буквально пара минут между совещаниями. Вот решил позвонить, проверить, как там годовые отчеты. А, работаем? Чего? Ты опытный сотрудник. Справишься.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 человек М -м -м. красный ящичек файл лифта спасибо М -м -м. тоже такой милый да егор совсем забыл для банка. Срочно. Еле успеваете, Максим Павлович. Привет, Проштампуй в нужных местах. Какая кофточка у тебя интересная? Где оторвала? В ЦУМе, Юльчика. В итальянском бутике. Пятьсот баксов стоит. Я в дорогих бутиках одеваюсь. М -м. Хорошая кофта. Сергею Трофимовичу понравится.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 Самое время показать, что вы можете. Здравствуйте. Прошу. Угу. Да, запрягаться тут придется по полной. Давай, uh снял -huh. Это понятно, это мы видим. Угу. Ладно, будете работать под руководством Ани по да. программе подготовительной группы. Работать вам, Максим, надо много.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 Научите, драму мне нежелательно. <смех> Не переживайте, Максим. Ну, поехали. Ось, спокойно, я дожду.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 Странная история. Девочки, это, наверное, какая-то шутка. Ага, очень дорогая шутка. Ну, или путаница. Или волшебство. Что? <свист> ну, я не знаю, как его вернуть. Я же не могу написать объявление. <свист> Ищу владельца кольца. Ну, тут, может, и не надо никого искать, а? Юрочка. <свист> <свист> так, девочки, ну вот даже если кто-нибудь придет по объявлению, так. как мы узнаем, что это именно его?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 Погоди, Андрюх. А. а это бухгалтерия или что? Так я-то откуда? -то. Не, не стена, а вот дверь. Да понятно. Ну, Пойдем посмотрим. Здравствуйте. Украшение кабинетов. Здрасте. Да, распоряжение директора. Ой, а окна отмывать придется, да? Зачем так обижать художника? А вы, простите, кто? А, я? Да. А, архитектор. Ой, а как же вам удалось получить такую хорошую работу? А он э -э письмо Деду Морозу написал. Ну да. У нас одна тоже.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 Макс! – О, привет. – Привет. – Ну что, нашли что-нибудь? – Ничего. Слушай, все обошли, и все впустую. Весь офис опросили. Думали, может, что раскаяться хочет выговориться? – Да. – Бесполезно. Конфетку хочешь? <сосещён> да нет. <сосещён> да, Максим! Алло, Аня, я по поводу тренировки на сегодня. Все в силе?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 Чанют. Валюсь, Анюта. Валюсь И тебе приятных снов. Вались аккуратнее.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 Одинаковые. Ань. Господи. Ань, подожди.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 Скороходов, Максим. Это я. Анют. Там столько всего навалилось. Ну да. Анют. Не надо меня. Ну прости, но я даже... За что вы просто? Анют. Анют. Извини, но постой. Подожди, пожалуйста. Ну, кольцо. Почему кольцо? я. Это, это же кольцо. Ань! Аня! Ай!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 Её Сёмина. Вам кого, молодой человек? Мне Нюсю, о, то есть Аню, о, Семину.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 Вдруг предложение собирался сделать. Mm. Давай вернемся в город завтра. М? Вернемся. Но только вечером. Девушка, будьте добры, повторить. Ой, простите, я не хотела, я уберу.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 Для чего только работа под Новый год не доводит. Пойдем поможем? Да ты что, неудобно как-то, начальник все-таки. Неудобно? Это он снегу валяется, это ему должно быть неудобно. Давай помогай. О, девочки. О, я же знаю. Угу. Вы на каток не ходите? Вы наш начальник, мы работаем в отделе кадров. А, видел, знаю. Вам нужно стать на ноги, иначе вы простудитесь. Да не, не, не переживайте, мне уже все равно. Максим Павлович, я Сергея Трофимовича знаю. Без вас нас всех поувольняют. Э, вашего Сергея Трофимовича нужно самого улить в подводе своих же людей. Нет. Зачем меня? Вы так от расстройства говорите. А я вообще, может быть, первый раз что думаю, то и говорю. Свинья, Павлин напышный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 По кругу дни снова, снова. Не повернуть нас. Алло, Сережа. Алло. кто это? Жанночка, слушай, у нас в компании в отделе кадров работают две красавицы. Ну ты и знаешь, вот. А...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 Ты поняла? Молодец! С наступающим! Сережа, Серёжа, тут твой Скороходов, он... Не, он... Я уже доказывала нам пиццу, ну тебе какую? Сережа. Ну подожди, ну серги Пристань, ну, ну какую? <звучит> О, -о, О, да здесь была битва великая. И, видимо, змей победил богатыря нашего. Максимушку. <связыв> Живой еще. Ага. Защитник земли. Русского. <плеск>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 Праздником! С Новым годом!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 прибыли что долго еще минут 20 проводимся не так долго ждать не могу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 Егор! Так, кто, кто расклебывает теперь? А что, Я знаю, кто. Сам расклебывает. Где ж ты? А что сразу? Да. Я ворон я не могу. Конечно, четыре... что так сразу косой? А теперь косой, да? Конечно. Привет! Привет! Алло, алло, привет, э -э -э, привет. привет, привет, да? О, привет! Привет! Кто а там? Кем ж? Да вот, да здесь, вот, все, вот, здесь, здесь за. Привет, ребят! Привет! Мы не придем сегодня. Как не придете? Вы чего? Почему не придете? Мы что, костюмы зря надели? Предложение перформанс отменяется, короче говоря. Почему? Мы были на УЗИ… О, беременна! беременна! Егор, молодец, Ксюха! Беременна! Кто молодец? Егор, молодец? Ксюха, молодец, у у Кольцо не надо. Что? Ну, то есть надо, но потом. А, Договоримся. Да, конечно, договоримся. Все, до встречи. Пока. Давай. Макс, кольцо. Кольцо давай. кольцо. А то семь из тебя не очень вышло.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 <связываю> <связываю> <связываю> столкнись, столкнись, Часа по кругу дню